Итак, парни, давайте-ка поговорим на тему того, куда вести девушку, если у тебя нет квартиры. Бывает такое, что кто-то студент, да, кто-то живет с родителями, там не хватает денег на съемную на квартиру. И познакомился с девчонкой, да, там пообщался, сходил на свидание, и ты смотришь там что она ведется вроде бы да и было бы прикольно пригласить ее куда-то домой чтобы как-то с ней там заняться любовью да но пригласить то некуда и в этом очень большая проблема потому что как бы, девочка понимает что да у тебя даже там ты вроде как пытаешься ее соблазнить там позиционируешь себя как мужчина там да а как бы, а, а, негде тебе с ней даже удиниться это фигово. А, вторая проблема в том, что парни, у которых нет, там, ну, скажем, квартиры, да, они, а, как бы это сказать, они начинают фокусироваться только на подходах, только на знакомствах, потому что Вести девочку некуда, да, они не видят смысла там проводить свидание, типа, ну а что, блять, делать свидание, если, как бы, некуда, негде с ней удиниться, там, да, переспать, не от секса, вот. Есть, конечно, есть выход из этого всего, я когда-то в свое время сам пользовался этим, потому что я жил с родителями, и нужно было где-то что-то искать. Так, ну вообще для начала я бы посоветовал, конечно, все-таки снять квартиру. Если ты решил там заниматься соблазнением, да, то есть не, не то, чтобы там найти там себе одну девушку, там, да, для постоянных отношений, а полноценно заниматься пикапом, там, соблазнять разных девушек, то тут как ни крути, тебе нужна квартира, какая-никакая, потому что ты задолбаешься там, да, Постоянно ходить в поляне, получать нужный тебе результат, то есть ты будешь стоять на месте, грубо говоря, не развиваться. То, что тебе там перепадет как-то случайно пару раз, ну, это не, я бы не сказал, что прям такое. Ну, это, в общем, не то, что, я думаю, не то, что ты хотел бы получить от этого всего. Вот. Можно снять квартиру, там однушку какую-нибудь, да, либо со своим товарищем каким-нибудь скинуться, там, снимать двухкомнатную квартиру. Там, вы, если брать там Минск, там, заплатите по 120 долларов, в принципе, более-менее будет нормальная квартира для зачетов. Вот, если все-таки как-то там не получается у тебя, да, то... Ну, вот есть пару вариантов, какими можно воспользоваться. Самый хороший из них, это если есть у тебя тачка. Есть машина, в принципе, насчет квартиры сильно-то загоняться не нужно, потому что в машине можно классно уединяться с девочкой, они не сильно-то сопротивляются там сексу в машине. Вот, поэтому это... Если нет квартиры, я бы сказал, что это самый такой вот классный вариант будет. Ну, вот у меня было много зачетов в машине, когда квартиры не было, когда я там жил с родителями, да, и вот, получил права, тогда у меня стало намного больше зачетов, потому что стало намного проще, там комфортнее. Так, что следующее, ты можешь снять квартиру на сутки. Здесь плюсов-то не очень много, но больше минусов. Самый главный из них такой, что... Вот ситуация, например, ты там с девчонкой сходил на свидание, смотришь, она вроде как ведется, там да, все хорошо, и ты думаешь, ну, можно сделать зачет. Ты снимаешь квартиру на сутки, бум, девочка не приходит на свидание, все, деньги просрал там, да. Или пришла девочка, ты подводишь ее к квартире, она не хочет заходить ни в какую, все, потерял опять же деньги. Пришел, привел в квартиру, не прожал ее до конца, все, деньги опять же ушли в никуда можно сказать вот так следующее можно пригласить к другу если у друга там есть квартира съемная там не съемная не знаю можно договориться с своим другом приводить девочек туда если как бы, ну, понимаешь если ты часто будешь водить там к другу девочек новых ему тоже это не совсем комфортно да ты приводишь там девочку потрахать и привел, увел, как бы воспользовался квартирой. Как ни крути, может он тебе этого не скажет, да, но где-то внутри у него будет сидеть какая-то, ну вот какой-то, может, дискомфорт, или я не знаю, как это правильно назвать. Можешь с ним договориться, сказать, что слушай, ну вот я буду приводить девочку, как там сделаю зачет, там, да, и я тебе буду какие-то бабки давать за, за пользование твоей квартирой. Вот, в принципе, вариант как бы такой неплохой, я бы сказал дальше дальше привести девочку к ней домой но здесь тоже не все так просто здесь нужно обрабатывать девочку на это узнавать где она живет с кем она живет и прочее то есть ну, вариант такой как бы тоже хороший но не каждый сможет и не с каждой девочкой то есть не каждая будет снимать может живет в общаге какой-нибудь или с родителями то есть вариант отпадает Кинокомната. Есть такая штука кинокомната. Я никогда не водил туда девочек, я там не делал зачет, но э, когда я начинал скажем, самообучение, то были ребята, которые водили девочек в кинокомнаты. То есть, я там ни разу не был, но по их рассказу это просто комната какая-то с диваном, ты там можешь заказать кино, э, любое, либо порубиться в Соньку, там по-моему даже можно какие-то покупать напитки там алкогольные, безалкогольные, не знаю. Вот, то есть там берешь на 2 часа, там можно сделать зачет с девочкой, это в любом случае будет дешевле чем съемная квартира, вот, и то есть я так думаю, что если девочка на свидание не пришла, там наверное не вносится какая-то предоплата, ну хотя не знаю, это нужно узнавать, то есть если, такой, например, вариант, тебя будет устраивать, ты можешь пробить, там загуглить и все более подробно узнать. Так, э -э ну и самый жесткий вариант это на улице. У меня было много зачатов на улице, были и перед подъездами, и в парках, и за клубом на снегу, под трансформаторной будкой, короче, ну в подъездах, и в подвалах, у меня раньше было Просто жесть какая-то, потому что, ну, опять же говорю, не было ни квартиры, ни машины, ни хрена не было. Ну, как бы секса хочется, и ты уже ищешь какие-то варианты самые, самые там простые. Вот летом, да, летом можно, конечно, в каком-то парке там сделать зачет. Но это жестко, то есть это в любой момент может идти человек какой-нибудь, спалит. Меня полили пару раз, ну так, не, не то чтобы жестко полили, так минимально, поэтому... Было, в принципе, нормально сейчас, об этом весело вспомнить, да. Ну, еще раз хочу сказать, что как бы, если ты всерьез решил заняться пикапом, да, то в любом случае нужно тебе снимать квартиру, потому что если у тебя не будет там места уединения с девочкой, то как бы ничего хорошего не получится. Потеряешь мотивацию и, скорее всего, перестанешь этим заниматься, забудешь себя там гонять этими подходами в поля бесконечными, бестолковыми, которые тебе, кроме как какой, какой нибудь там какой нибудь коммуникабельности, ничего не дадут. И ну, на этом как бы твое обучение соблазнению закончится. Поэтому ну, я бы на месте еще раз об этом подумал.